Доброго дня, дорогие друг и, возможно, будущий партнер! В начале данного видео, перед тем, как мы с вами начнем, я хотел бы задать вам очень важный вопрос. Хотели бы вы зарабатывать сотни и даже тысячи долларов в месяц, работая активно, либо... На полном пассиве. С переливов. Сладкое слово переливы. Насмотрите это видео до конца, и я покажу вам систему, которая позволит вам зарабатывать очень хорошие деньги. Систему, которая очень проста. Систему, которая воплощает в себе целых три направления для вашего заработка. Итак, поехали. Проект «Эксион», дорогой друг, позволит вам зарабатывать на пассиве. Если вы того желаете, вы просто попадаете в общую структуру и получаете деньги со структуры ниже. Или же зарабатывать активно. Активно и гораздо больше, намного больше, чем на пассиве. При этом строя свою структуру и рекомендуя данный проект другим людям. Зарабатывать на пассиве либо на активе? Решать, конечно, вам. Я же в ближайшие 5 минут расскажу вам коротко, как вы можете здесь заработать. В проекте у нас представлены три направления. Первое направление это сервисы. Что это значит? Это значит, что вы, как участник данного проекта, проекта Atrixion, получаете доступ к десяткам различных сервисов на очень выгодных условиях. На очень выгодных, вкусных условиях. Промокоды на скидку, тестовые периоды, VIP-тарифы на долгое время, плюс какие-то специальные цены по акциям. Все это позволит вам экономить десятки и даже сотни долларов в месяц и использовать все эти сервисы качественные, актуальные сервисы с максимальной пользой и выгодой для себя. Для себя и своего заработка. Второе направление – это партнерская программа самого проекта Trixion, которая позволит вам зарабатывать, опять же повторюсь, активно, либо пассивно, с 7 уровней, с вашей структуры. Об этом более подробнее чуть позже в этом видео. Поэтому не переключайтесь, досмотрите это видео до конца. И третье направление – это обучающие курсы. В ближайшее время – на сайте проекта будет реализован каталог курсов. Курсов, которые вы можете купить с максимальной скидкой, ну, либо получить его все бесплатно. Просто потому, что вы являетесь участником данного проекта, проекта Триксио. Данные обучающие курсы – это отличный вариант для прокачки самого себя, для саморазвития и для получения актуальных, качественных знаний для вашего заработка. А если вы автор своих курсов, то данная возможность позволит вам размещать уже на площадке свои курсы, получая при этом подписчиков и клиентов, которые являются участниками данного проекта. Вот три таких направления, которые позволят вам зарабатывать в данном проекте. Как вы понимаете, видите, у нас Триксион имеет за собой очень классную основу. То есть это не просто маркетинг ради маркетинга, не заработок ради заработка. Он имеет под собой серьезную товарную основу. Пусть цифровую товарную. А что касательно условий, спросите вы? Давайте об этом более подробнее. Итак, на нашей платформе вы получите доступ к сервисам для рекламы и самостоятельного привлечения рефералов в любой из своих проектов. Опять же, сервисы, курсы, знания из этих курсов вы сможете использовать как для продвижения самого проекта Atrixion, так и для продвижения любого вашего проекта. Идем далее. Итак, дорогой друг, ваше место в тренаре, а в данном случае партнерская программа представлена именно тренаром, ваше место в тренаре стоит 33 доллара на целых 3 месяца. Почему 3 месяца? Потому что за это время, во-первых, вы успеете заработать деньги со структурой, даже если сидите на пассиве, и во-вторых, успеете использовать те курсы и сервисы, которые дает вам Триксион. Это первое. Второе. Если вы работаете активно и приглашаете уже людей лично, то за лично приглашенных вы получаете 10 долларов. 7 долларов за то, что он является вашим личником, плюс 3 доллара за то, что он падает к вам в структуру. 7 плюс 3 – 10 долларов за лично приглашенного. И 3 доллара вы получаете, если никого не приглашаете и человек у вас падает в структуру просто как перелив. И самое важное – вы зарабатываете на 7 уровнях, то есть на 7 уровнях, которые выстраиваются у вас в структуре под вами. Третий алгоритм компрессии. Если спустя 3 месяца после первой оплаты у человека нет желания, денег, чтобы оплатить продолжение участия в данном маркетинге, то ничего страшного. Срабатывает алгоритм компрессии, у вас структура немножко поднимается, и вы в любом случае за счет компрессии зарабатываете деньги со своей структуры. Четвертое. Вывод в любое удобное для вас время и в долларах. А в скором времени у нас будет подключен еще и автовывод. Пятое. Выход в плюс уже на четвертом приглашенном участнике. Четыре приглашенных участника, лично приглашенных, это 40 долларов, то есть... 33 доллара вы платите за участие в данном маркетинге, в данном проекте на 3 месяца. 4 лично приглашенных дают вам 40 долларов. То есть, таким образом вы зарабатываете и выходите в плюс еще на 7 долларов. Шестое. Вы получаете регулярный пассивный доход с реферала. Каждый раз, когда он продлевает лицензию. Независимо от того, пришел он к вам переливам, либо является личником. В любом случае, спустя 3 месяца после первой оплаты он продлевает. Если не продлевает, у него опять же срабатывает третий пункт. Компрессия, да? И вы каждый раз получаете деньги. Если человек приходил к вам переливом, то вы получаете спустя 3 месяца 3 доллара за этого человека, когда он продлевает лицензию. И 10 долларов получаете, если человек продлевает лицензию, и до этого приходил к вам как лично приглашенный. Седьмой пункт – переливы. Пустых мест структуры нет. По всем уровням рефералы распределяются равномерно, дорогие друзья. И каждый раз при продлении этих людей вы получаете деньги со структуры. То есть через какое-то время, через пару месяцев, либо через полгода, год у вас может случиться, что все уровни, все места на семи уровнях у вас заполнены. И каждые три месяца в разное время вы получаете деньги. Потому что люди к вам приходят не в один день. Они приходят в разное время и, соответственно, по мере того, как они будут проплачивать, вы каждый день будете получать деньги. И восьмой пункт, очень приятный, дорогие друзья, это открытие дополнительного места. Иначе говоря, клона каждые 150 приглашенных. Что это значит? Это значит, когда у вас в структуре появляется 150 человек, неважно, лично приглашенные, либо переливы, у вас рождается клон. И под новым клоном снова 7 уровней. Снова 7 уровней, которые будут заполняться, опять же, вашими лично приглашенными, либо просто переливами. И с этих людей, которые на этих 7 уровнях у вас будут располагаться вы также будете получать заработок то есть через какое-то время у вас в структуре может образоваться 2, 3, 5 10 клонов и у каждого будет свой потенциал свои 7 уровней которые будут заполняться и приносить вам дополнительные деньги помимо 7 уровней под первым вашим клоном давайте обратимся с вами к заработку спускаемся ниже Вспоминаем, что у нас тренар, под вами 3 места, и в данном случае мы рассмотрим именно доход с переливов. Понятное дело, если у вас есть лично приглашенные, то заработок у вас будет больше. Итак, 3 места у вас на первом уровне, доход 9 долларов. Здесь на каждом уровне увеличивается доход, увеличивается количество людей на ваших уровнях. И на седьмом уровне у нас 2187 человек. Всего, всего на всех уровнях 3279 человек. И общий заработок при заполнении всех мест на 7 уровнях составляет 9837 долларов. Но на этой сумме заработка вы не будете останавливаться, потому что доход у вас будет расти. Заработок у вас будет расти за счет тех клонов, которые у вас образуются в структуре дополнительно через каждые 150 человек в ваших структурах. Опять же повторюсь, через какое-то время, через 2-3 месяца, полгода у вас может быть ситуация, когда у вас все места здесь на 7 уровнях уже заполнены, образовался второй клон, третий, четвертый, пятый, десятый, и под каждым из них идет заполнение. Поэтому вот эта сумма заработка, она не является конечной и всегда будет расти. Вот такие вот замечательные у нас условия, дорогие друзья. И в конце данного видео резонный вопрос. Хотели бы вы пройти регистрацию и активацию в Триксион прямо сейчас, чтобы уже начать зарабатывать? Если ваш ответ да, то кликайте и смотрите следующее видео. В нем я расскажу и покажу вам, как вам стартовать быстро прямо сейчас и занять тепленькое место в нашем проекте. Вперед!